приветствую вас водолейчики давайте сегодня посмотрим каким у вас будет месяц май по основным своим сферам начнется этот месяц с коридора затмений который уже начался с 30 апреля и продлится до 16 мая ну могу вам сказать что вас он затронет непосредственно прям сто процентов то есть в вашей жизни произойдут какие-то глобальные перемены или что-то, или, что или кто-то от вас отлепится, ну, скорее всего, да, то есть с чем-то нужно будет расстаться, и, возможно, ну, что-то трансформируется, кому-то или к чему-то нужно будет поменять свое отношение то есть, в общем-то, этот коридор будет для вас достаточно важным. Само по себе начало месяца будет достаточно приятным, возможно, там еще будет тянуться какой-то шлиф приятный с апреля месяца, Сейчас давайте посмотрим, так для вас это второй дом, ну наверное какие-то были приятные события по финансам, сейчас я перестрою Там какие-то неожиданные выплаты, подарочки, ну что-то такое 2 числа у нас произойдет ингрессия, то есть переход Венеры из вашего второго дома финансов ваш третий дом коммуникации, близкого общения, близкого общения со своими очень близкими друзьями, близкими родственниками, дороги. Дороги здесь имеется в виду недалекие. И, в общем-то, это еще у нас сфера, связанная с, техник, с техникой и каким-то коротким обучением. Так вот до 9 числа будет очень много возможностей вот по третьему дому обязательно постарайтесь воспользоваться поскольку позже там уже будет ну, несколько такие затрудненные обстоятельства о которых я расскажу чуть позднее так да учитывая что венера будет находиться в овне что при, ну, у нас Венера планет, планета чувственная, а вот Овен ей дает страст, дает энергию, дает, знаете, такую вот Амазонку, желание завоевывать, желание быть в центре внимания, даже тут не в центре внимания, а быть вот главной, управлять чем-то, держать все под контролем, не ждать, пока тебя возьмут, а возьмешь ты сама, ну или ты сам. Сила, напористость, нетерпение, страстность. Ну, вот такие вот чувства будут преобладать в ваших энергиях. С 3 по 9 будет благоприятный период, чтобы договориться с вашими партнерами, с вашими любимыми. Обязательно воспользуйтесь этим периодом. Будут очень приятные, благоприятные аспекты. Также для каких-то коротких поездок, для договоров. Ну, в общем-то, повторяться я не буду. Скажу лишь, что с 10 числа Меркурий, планета общения, коммуникации логистики становится ретроградной. Так для вас, близнецы, это так раз, два, три, четыре, пятый дом, пятый дом любви Опана. Значит, смотрите, может быть возврат каких-то ситуаций, даже не ситуации, а каких-то партнеров, связанных с вашей любовной сферой, из ну, возврат к этим ситуациям, возврат этих людей к этим людям, что-то будете с ними обговаривать, может быть там вынужденно где-то случайно встретитесь, но вот здесь у вас, знаете, идет любовь с указанием на кого-то из прошлого, то есть будете смотреть в прошлое, уже то есть в новые маловероятные, это скорее всего старые, также это решение каких-то давних вопросов, связанных с детьми, что-то нужно там будет с ними доделать позаниматься, куда-то устроить, ну, что-то порешать. Ну, и доделать какие-то дела, связанные с вашей творческой деятельностью, у кого она есть. Постарайтесь, вот поскольку вы воздушный знак, то вот ничего нового до 3 июня, пока Меркурий ретроградный, не начинать. Ну, постарайтесь. Только лишь доделать все старенькое. Абсолютно неблагоприятный период для трудоустройства. Если вдруг кто-то захочет на этом периоде поменять работу то есть знаете, что это ненадолго Это месяц, два, три, но в лучшем случае там до следующего ретроградного Меркурия. Я не помню, когда он там будет, может быть, осенью, ну чтобы просто вы это знали. Итак, 16 мая у нас закроется коридор затмения. День будет очень энергетически тяжелым. Очень важно от 15, 16, 17 не принимать никаких важных решений. Их свыше и так примут за вас. Для вас здесь будет сфера, связанная так, с четвертым домом. Раз, два, три, четыре. Это дом, семья, карьера. Ну, вот что-то по этим темам у вас будет проиграно. Ну, проиграно не в смысле, что проиграли, а просто проиг... ну, будут важны эти темы. То что-то проиграется по этим темам. Не поражение, а вот действия, какие-то важные события. Также с 12 по 17 будет наблюдаться такой малоприятный аспект, который говорит о том, вот соединение Марса с Нептуном в рыбах. Это ваш второй дом. Ну, смотрите, тут есть два варианта. Либо у вас получится каким-то... Знаете, таким хитрым способом получить какие-то денежки, которые на самом деле, ну, вам, ну, не то чтобы не принадлежат, не должны вам принадлежать. Ну, значит, какими-то махинациями. Либо вы сами можете стать жертвой махинации. Поэтому будьте осторожны, именно в этот период ни с кем не идите ни на какие сомнительные сделки, тем более еще на ретроградной Меркурии. Еще это могут быть деньги, кстати, от алкоголя, поскольку м -м, Марс. В Нептуне, в рыбах, ну, с нептуном в рыбах он любит пить. Ну, или как-то это может быть связано с иностранными, может быть, инвестициями. Так, с 21 по 24 мая. Значит, здесь что у нас? Здесь Венера придаст вам возможность с кем-то познакомиться на фоне секса. Ну и может быть даже на этом же. На этом же взять и закончить отношения. То есть какая-то страстность, порывистность, она может сыграть с вами, знаете, как злую шутку, как в плюс, так и в минус. Но как неизвестно. Но любовная жизнь ну, как-то будет очень нестабильная в это время, в этих несколько дней. Так, 25 числа у нас Марс перейдет в знак зодиака Овен это опять же ваш третий дом он пойдет на соединение будет находиться в соединении с 25 по, -моему, да, по 29 мая и это аспект полководцев аспект очень большой силы пробивной силы, уверенности в себе, фанатичной веры в себя и он действительно может то есть если вы где-то в чем-то подна поднажмете то вы реально можете чем-то одержать победу так, 28 числа Венера меняет знак, она переходит из Овна в Телец, Телец для вас это зона семьи, рода, то есть здесь уже она начинает приобретать очень такие мягкие чувственные оттенки, желание комфорта, может быть там желание полениться, купить может быть что-то для дома, для семьи, такое полезное, практичное, что-то сделать для дома, для семьи, ну она здесь не очень активна, но, ну как не очень активна, она, она как раз здесь активна, но не в том, чтобы, там, знаете, что-то прям построить, а в том, чтобы больше, наверное, все-таки наслаждаться тем, что она имеет. Ну и закончится у нас этот период новолунием в близнецах. Близнецы для вас это родственная стихия, это также тема любви, поэтому здесь можете наслаждаться, строить планы в этой сфере и получать положительные эмоции, чего я вам и желаю в мае месяце. Надеюсь, что он будет для вас благоприятным. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки и до встречи в следующем периоде.